так добрый вечер хотел сказать вечер день еще мы всегда здесь стараемся начинать вовремя но ну, сейчас еще не все подошли но я предлагаю все-таки начать сегодня вообще-то святой день действительно святой сегодня праздник но он называется по-военному День ракетных войск и артиллерии. Но это ведь начало контрнаступления наших войск под Сталинградом. То есть начало нашей победы. И, по-моему, вот, пускай меня поправят, по-моему, сегодня 80 лет, вот этой, именно 80, да. Вот, плюс тому праздник. Саша, слышишь гитару? Нет? Праздник праздником, но я понимаю, у всех не очень-то праздничное настроение, но мы все-таки отметим этот праздник. Но только, как сказать, мысли наши не здесь, мысли наши сейчас на войне, которые в очередной раз наши армии и государства оказались полностью не готовы. Но все равно победа будет за нами. Я поэтому начну с, с песни, даже, может, это стихотворение, а не песня, который написал, по-моему, в конце 90-х или в самом начале 2000-х, когда, помните, были две чеченские компании, и столько мы людей потеряли, и была такая безнадежность, да? Но это мы преодолели. И сейчас чеченцы уже называют себя пехотой России, и, кстати, неплохо воюют на нашей стороне. И я эту песню старался, и тогда старался, пореже петь. Но однажды в такой в боевой компании спел. И они говорят а вы чаще поете. Я говорю, а почему? Говорит, а после нее хочется встать и пойти, говорит, повоевать. Пусть красные звезды в Кремле погасили, пускай над Москвой царит воронье, но если мы все же родились в России, давайте сегодня умрем за нее. Пускай нас невесты вернуться просили. Однажды не сдержим мы Слово своё. И если в бою Не спасем мы Россию, Давайте сегодня умрем за неё. Быть может, на свете Есть земли красивей, Где небо без облачь, не Легче житьём. Но если мы все же народились в России, Давайте сегодня умрем за не ⁇ Пусть красные звезды в Кремле погасили, Пускай над Россией царит вороньем. Но если мы все же родились в России, Давайте сегодня умрем за нее. Но теперь все-таки праздник есть праздник, и мы здесь много присутствует выпускников военной академии имени Дзержинского. Это вообще-то Академия ракетных войск стратегического назначения, но при участии главного разведного управления КГБ, поэтому здесь есть ребята из ГУРУ и из КГБ, но мы всегда свято отмечаем День ракетчиков, ракетных войск. Сейчас его куда-то передвинули, там, стратегические войска в другой день что-то отмечают, а мы всегда 19 ноября. Хочу спеть песню, которая здесь уже звучала, только скажу, там есть некоторые термины. БРК — это боевой ракетный комплекс, ЗИП — это запасные инструменты и приборы, и напомню, что Некоторые наши первые тяжелые стратегические ракеты Летали на чистом спирте <звы> Мой дом, ракетные войска, я родился на БРК Но головная часть моя была без зипа и Я валяю дурака, люблю и пьянствую пока, Люблю до одури и пьянствую до крипа. Шинель повыцвела уже, я на последнем рубеже, Но есть гитара и невырванные зубы, Ведь я за мир стою в душе, ведь и мне Даяны и Маше, и даже Мау оттенят.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 Мой дом — ракетные войска, я родился на Берка, но головная часть моя была без зипов. И я валяю дурака, люблю и пьянствую, пока люблю до да, волдури, и пьянствую до да, хрипа. А вот когда еще шла афганская война, примерно 87-й год, а я тогда работал в военном отделе Правды, И вот несколько сильных, умных мужиков из ЦК «Комсомола» они затеяли одну штуку, а именно мы решили объединить вот тех, кто отслужил в Афганистане и сделать движение воинов-афганцев. Мы назвали его «Движение молодых воинов-запаса», чтобы не сильно раздражать, да. Но потом мы сделали это, да. И вот эти демократы и всякие сволочи из СМИ, типа Генрих Боровик был такой, кстати, отец моего приятеля Артема Боровика, э, они организовали э, какие-то новые общества, Союз ветеранов Афганистана, там, та, -та, -та э, Союз воинов-интернационалистов, потом позже Боевое Братство, дали какие-то льготы. И поэтому вот э, те, кто отслужили настоящие воины, они превратились а, льготы какие-то коммерческие, они превратились в бизнесменов и бандитов. Я очень боюсь, что вот после этой войны, которую мы выиграем, то же самое произойдет. Поэтому я напоминаю одну из своих старых песен, которая с этим связана. Называется «Братья по войне». Над Желтый снимок на стене. Где вы, братья, где вы, братья, Мои братья по войне, Заключенные в объятия, Предававшими в огне. Вы куда идете, братья, Мои братья по войне? Не на вас лежит проклятие за безумие в стране. С кем вы, братья, с кем вы, братья, мои братья по войне? Вас не вправе осуждать я, но все чаще снятся мне. Не братья, наши братья по войне. Да, надеждою и статью мы такие же вполне, Отчего ж так стыдно, братья, перед снимком на стене? Не странно примерно 50 лет назад когда мы были курсантами вот этой ракетной академии очень многим из нас были а не то что антисоветчиками а больше белыми чем красными вот это целая романтика и поэтому одна из песен правда я написал позже но на эту же тему ах пуля конечно же дура но это еще ничего. Пьет штабс, капитан капитаном из главпура, С корнетом из войск ПВО. Кремлевские звезды в оконце Опять обратились в Орлов. Восходит трехцветное солнце, из красных советских углов В музейном Успенском соборе Гремит литургия опять И значит, за Черное море Нам снова пора отплывать Сбежится с окраин союзом Орда Голопузых господ Стреляет Восевший От грузов Отчаянный наш Теплоход А впрочем Куда торопиться Товарищи штабс и Корнет Еще мы Успеем Напиться И в землю зарыть. Парт билет, Ах, пуля, конечно же, дура, но это еще ничего, пьет штаб с капитан из Главпура, С корнетом из войск ПВО, Пьет штаб с капитан из главпура. С корнетом из войск ПВО. Мне иногда стыдно, что у меня почти нету таких в хорошем смысле религиозных песен. Я сам верю в Бога, могу это честно сказать. Но я не очень верю в нынешнюю церковь и в нынешние монастыри, которые захватывают земли и становятся самыми богатыми там в округе и все прочее. Но давно уже, правда, лет 15-20 назад, случайно заехал в окраины район Московской области Талдомский. И там в совершенной глуши что-то разрушенный монастырь и который восстанавливали две монашки две молодых девчонки и их перевели оттуда из новоголутвинского коломенского монастыря это большой женский монастырь да? вот и одна чуть постарше она стала настоятельницей а другая была ее единственной подчиненный вот. другая молодая мы ней... она мне показывала вот этот заброшенный двор им и мы нашли с ней подкову это счастливая примета Потом лазили на какую-то разрушенную колокольню В общем, в этом песне называется «Подкова» И откуда взялась-то подкова На пустом каменистом дворе Это было в селе Маклакова В Александровском монастыре Это было в селе Маклакова в Александровском монастыре Не по возрасту верить, в приметы, Не почему мечтать о любви. Догорает Господнее лето, Угасает волнение в крови. Догорает Господнее лето, Угасает волнение в крови. От чего же? Прерывисты речи И подковка забыта в руке Почему содрогаются плечи И сползает слеза по щеке Почему содрогаются плечи И сползает слеза по щеке И до старости сердце готово Вспоминать, как на поздней заре Мы прощались в селе Маклакова В Александровском монастыре Мы простились В селе Маклакова В Александровском монастыре Здесь присутствует еще... Ну, здесь много замечательных людей, я... Не хочу никого подставлять, Но хочу сказать, что есть и десантники, И хочу спеть песню, которая называется "Теленяшка". Под грузом ле, кому не тяжко, От рады мало в седине. Моя десантная теленяшка. Уже давно не служит мне. Я в ней прошел, пусть небольшую, Но настоящую войну. В ней возвращался в город шую, В свою любовь, в свою весну. И вновь, как в юности, бывало на берегу реки. Родной ее бросал, как покрывало, На плечи девушки одной Дрожали синие полоски, Девчоночьих касаясь плеч, И, поцелуя подголоски Перебивали нашу речь еще не раз. После Афгана я в ней летел сквозь небеса И что полк хлопковые раны, уже не веря в чудеса Нашу гражданскую рубашку и не заглядываю вдаль Но ту десантную тельняшку и ту любовь Немного жаль, но ту десантную утеряшку, и ту любовь немного жаль. Одна из первых песен, которую написал После первой поездки в Афганистан Называется «Вечерний свет». Вечерний свет в горах погас В ущельях сыра и темно Вода во флягах, как вино Война не понимает нас Оставались мы не раз В ущельях с ней наедине Но ни на склонах, ни на дне Война не понимала нас На гребне высланы посты Их поменяют через час Война глядит из темноты Она не понимает нас. А мы опять не жжем костры, А мы уже не тушим глаз. Война не понимает нас, Иначе вышла из игры. Вечерний свет в горах погас, В ущели сыро и темно. Вода во флягах, как вино, Война не понимает нас. А когда мы учились в этой ракетной академии, хотя у нас была специальность более электронная такая, не так, что уж мы прям что-то в ракете э, гайки там закручивали, да? но нам приходилось ездить по разным местам, в том числе э, то, что мы знаем, как Космодром, Байконур, Тюратам — это станция Тюратам на железной дороге. Кстати, э, перед этим самым Тюратамом станция называется Секс-Аул. Вот. а сам этот город Ленинск, он вообще относится к Зыло-Ординской э, области Казахстана. Ну, еще одно название этого места, даже два названия. По, э, мне туда приходилось летать самолетом, это там аэропорт Крайний. Вот. и еще одно, по-моему, четвертый какой-то главный научно какой то военный полигон Министерства обороны. Это все одно и то же место. Вот у меня песня была еще в Курсанский годы Я сегодня извиняюсь, буду много старых песен петь. Мне хочется, чтобы как-то не только мои однокашники, но и все, кто здесь присутствует, вернулись бы в светлые времена, примерно 70-х годов прошлого века. Вновь колеса, колеса. И казенный дом. Но монетку подбросил. Падает орлом, значит, будет далек, лежит нам на восток. Снова будет далек, лежит нам на восток, где верблюды-верблюды, корабли пусты, где казахские юрты, чахлые кусты, где придут стада. В город Гзыларда, где придут стадам, в город Гзыларда, где рассветы закаты незнакомые, где мы просто солдаты, парни скромные, где нам вслед вздохнул город Сексау. Где нам вслед вздохнул Город секс -Саул. Вновь беседы о жизни И коль долг велит Мы послужим отчизням На краю земли Не поленимся Пить мы в Ленинске Не поленимся Братцы в Ленинске что еще меня там через полвека удивляет ведь не я один там был вот среди курсантов белогвардейц. ведь даже наши начальники полковники с нами разучили нож ну, как минимум царские песни чтобы в строю там мы пели там звети, соколы орлами полно горе гревать и так далее то есть тогда была эпоха какая-то да? И мне не стыдно. В общем, я одну песню э, спою из той поры, Который обычно не пел От погон золотых Не светлей на чужбине Снова карты и боль, и вино до утра Словно только вчера Отплывали из Крыма и прощались с Россией Как будто вчера Что сказать сыновьям Не видавшим России Как назвать эту боль По родным берегам По церковным крестам Невысоким осинам И чуть видным в тумане Огромным стагам Нам отпустят Грехи. Комиссары пред смертью Наши раны в ту ночь перестанут болеть И Россия взойдет, над могилой засветит И полярной звездой будет в небе гореть И Россия взойдет, над могилой засветит И полярной звездой будет вечно гореть книжки я думаю и не я один люблю называется она приключение незнайки и его друзей и была считалка который незнайка говорил и не пение рест винтер финтер жест и не бени ряба твинтер финтер жаба я вот тут считалку Переложил, так сказать, на некоторые наши военные посиделки Но там упоминается слово, например, «триада» «Триада» — это три вида ракет, не ракетных, а ядерных вооружений Это ракеты, подводные лодки, там и стратегическая авиация и так далее Ну, в общем, понятно Мы собрались на пельмени Мозговой армейский трест Эй, бени небе, бени небе, Энни-бени-рест Все разведчики из Интер повскакали с мест Что решим мы, твинтер-финтер, твинтер-финтер-жест твинтер А слубянки едут в танки, энни не фыр Выбул тише, чтоб в загранке думали про мир вот мы сели, вот мы съели, выпили в присест, эй, небе не окосели, Твинтер-финтер жест. Мы сейчас еще по разу, эй, не не ух, И крылатые заразы, Твинтер-финтербух, А потом без всяких лекций чуть добавим, что Их мобильные МЭКС эй, не бени стоп, Ну, от Райден ты под лодке Твинтер-финтербуль. Мы заманим русской водкой намель в Ливерпуль Вот они и без триады, и небе не А у нас с вином порядок и пивков в уме И с горючей этой смесью твинтер-финтер-мать Мы в Нью-Йорк, мол, выпьем вместе, хватит воевать Вот как можно, э, и небе не вывезть мир из тьмы Если сядут за пельмени светлые умы Еще одни, мои дорогие друзья это журналисты, которые непосредственно связаны с войной. Сапкор, например, нашей газеты Правда в Афганистане в период войны Вадим Акулов не пришел, по-моему, но должен был прийти с Сапкор Извесий в те времена. Ну, мне хочется какую-то журналистскую песню, но все-таки личную. Так получилось, что с одной из девочек, будущей журналисткой правды, мне пришлось работать, когда она еще училась в школе с 9 класса. Вот. А потом, когда она уже пришла в газету, и однажды поздно вечером приходит ко мне в кабинете, в кабинетик, и говорит, да, а для меня, говорит, в завтрашнем номере статью напечатали. А я еще не видел завтрашний номер а Обычно, кстати, э газеты тогда выходили вот накануне То есть не утром, как бы, а поздним вечером предыдущего дня да. Я еще не видел эту газету, а там э статья называется «Для галочки» Для галочки я землю рогом рыл Для галочки пуху матом крыл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 скажу ему зачем товарищ трамп ты не дал визу не поставил штамп я прилетел туристом и сделал дело чисто как твой учитель завещал майн для галочки ответит трамп и я вас обижаю русские друзья ее родные кстати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 Да, я же говорил с эскимосом. Я, я вот э, сейчас перед нашим выступлением съездил на родительские могилы в город Шуи в Ивановской области. И хочу спеть песню, которая касается именно Шуи. Ну, такой небольшой городок, сейчас там, по-моему, 1070 был пединститут, который, конечно, стали называть университетом. Там упоминается слово Эгер, а это построили какой-то зарубежный завод на основе фенолформальдегидов, в общем, отравляют до конца шую. И, кстати, интересно, все вроде уходят, а вот эти э, всякие химические, вредные предприятия никто из России не уходит, они продолжают отравлять там. Ну, неважно, вообще песня Шуя А мне уже немало лет Хоть и судьба порой голубит Но Шуйский университет Меня уже все реже любит Тогда как же ворожна я тороплюсь вернуться в шую, Там без меня цветет весна, Весна над городом бушует. Подруг все меньше и друзей, Которых в песнях я восславил, И краеведческий музей. Меня в запасники, Отправил и на катке, что у моста Катаюсь я один, как бука Зачем хожу я в те места Где поломал судьбу и руку Всему свой срок, своя статья Гуляет с в предместье Моя гражданская семья Газета шуйские известен. Прости, прощай, моя семья Газета шуйские известен. Тогда какого же рожна? Я тороплюсь вернуться в шую Пусть без меня цветет весна Весна над Эгером бушует, там и без меня цветет весна, Весна над городом бушует. Вот почему-то, когда мы были этими мальчишками-курсантами, ну. У каждого было какое-нибудь прозвище. Но это неудивительно, в любом мужском коллективе прозвищ всегда много, да? Но почему-то у нас, э, у многих довольно, были прозвища из мультфильмов. Вот я сейчас пою одну из песен про Бонифация, а вот, например, у меня было прозвище «Вахмурка». Почему «Вахмурка»? Ну, тоже какой-то фильм был. «Приключения в вахмурке» Горжемелик или что-то такое, да. А вот Бонифаций, это Валера Сенькин, это не самый умный человек был среди нас, к сожалению, он ушел уже из этого мира. Вот. Поэтому эта песня чисто шуточная, там, да. а предыдущая песня о нем называлась «Футболист, хоккеист и балбес». Он еще просил, видите, ну спой про меня, спой, футболист, хоккеист и балбес». Наш общий друг по кличке Бонифаций Пошел служить в ракетные войска. Не осуждайте, если вам семнадцать Свалять несложно в жизни дурака. Он и не хотел командовать и строить, Бои готов, нас не желал крепить. Искал друзей, чтобы было ровно трое Потом искали, где б ее купить Но закален в сражениях картежных Он мог не спать три ночи и три дня Немало дев в любви неосторожных Чуть не сгорели от его огня В РВСН такая дисциплина Любому в пол. Ру ноги протянуть А в голове толеньким то тониным, Пить или не пить Ударить или поснуть А ну ударь, а ну-ка вдарь Попробуй Отматерись машинным языком Гори огнем И службой, и учебом Мы с Бонькой здесь А третьего найдем Наш общий друг По кличке Бонифаций Пошел служить в ракетные войска. Не осуждайте, если вам 17, свалять несложно в жизни дурака. Песня, которую я очень люблю. Думаю, что она совсем устарела, а сейчас. Ну вообще она называлась, когда я писал э, «Песенка капитана из Чечни». Вот и весь служебный рост На погонах восемь звезд Охожу а все годы в командирах взвода я меняя округа бил у словного врага но с годами чаще враг был настоящий я в абхазии был преднестрое воевал я верхом на танке ездил по таганке я стоял на рубеже спал с в блиндаже, Я копал окопы посреди Европы. Не давала ордена, удивленная страна, Умный, мол, ворует, а дурак воюет. Я не робок и не слаб, я отнюдь не против баб, Но с моим окладом. Им меня не надо Я под вечер или в ночь Выпить водочки не прочь Это тоже дело, если нет обстрела В общем, я такой, как вы Из Тамбова, или Москвы Разве что контужен и никому не нужен Юра, к тебе это не относится, ты нам нужен. Это парень, который воевал в Донбассе после тяжелой контузии, сейчас даже водку не пьет. Как же, как же должно контузить человека? Буквально две недели назад, даже чуть меньше, 7 ноября, исполнилось бы 90 лет Виктору Павловичу Куценко. Некоторые в этом зале знают, про других я скажу, для других скажу несколько слов. В принципе, он генерал-инженер, он много служил в Афганистане, причем как бы в афганских войсках был советником. Там начальник инженерных войск, очень много там воевал, прекрасный вот Барт, великолепные песни его, великолепный художник, представляете, вот сколько у него, да, замечательный поэт сам писал. И вот что он меня главное научил, это любить Афганистан, любить афганцев, вообще любить вот те национальности, которые мы иногда так пренебрежительно там да? О, там таджики там. а вот афганцев он так искренне любил что я ему однажды написал песню называется вновь над кабулом восходит звезда это в общем-то все это навеяно его и в его памяти я сейчас это исполняю там не совсем понятно несколько слов они на ужасное произношение но в общем так буру это значит счастливого пути поэтому вот афганцы иногда и наши ребята называли машины бурбухайки потому что на них обычно написано буру бурхай, счастли пути да шурави это значит советский советский вой да иншала это так угодно аллаху Кабулом восходит звезда, Хлопает в лонду дверца? Разве я мог не вернуться туда, Где на сердце? Крик мудзинов и мат часовых Четки стучат, словно пули. Я на Руси еще числюсь в живых, Сердце осталось в кабуле, Бурбурхай, Шуравин шала, Девушка мне говорила, Два наших сердца навек приняла, В дару лямане могила. Пусть над кабулом с горы смоим, В небо болят, и вы победили. Родные мои, я схоронил свое сердце, вновь над кабулом восходит звезда, хлопает в модули дверца, как я могу не вернуться туда, где похоронено сердце? разве я мог не вернуться туда, где похоронено сердцем? Так, ну и сейчас будет последняя песня «До перерыва». Перерыв мы объявим примерно минут на 15, вот. После перерыва нам, нас ждут, я надеюсь, какие-то сюрпризы, э -э некоторые привычные. То есть э -э первые три песни споет моя дочь Мария, но не из-за того, что моя дочь, из-за того, что она гораздо более популярный исполнитель, чем я. Вот. Но поскольку мой концерт, то с нее трех песен хватит. А я хочу спеть шуточную песню о ракетных войсках и понимаю, что нормальный человек может подумать и сказать, что а что над надо шутить-то, песни про ядерную войну. Но мы тогда их называли песни протесты. Да? И потом были очень тревожные ситуации. И мы это пили, а ядерной войны не произошло. Вот сейчас, я думаю, мы так стоим близко к реальному ядерному конфликту, как, может быть, только в годы Карибского кризиса стояли. Но, но, но было еще несколько ситуаций, когда ракетные войска переходили в повышенную боевую готовность, и вот я хочу сказать, я много потом уже журналистом работал именно в ракетных войсках. Ведь это не так, что ты, ты сиди более внимательно, это твоя повышенная готовность. Нет. Это значит, что ты практически без выходных ходишь на дежурство, боевые смены увеличены, идут бесконечные тренировки, когда ты не знаешь буквально вот сейчас это, боевой будет пуск или такой-то, да? И была, помню, еще лет 30 назад большая эпидемия гриппа, все болели. Но была повышенная боевая готовность, и все больные там 40 градусов сидели. Я к чему клоню, что сейчас уже больше полугода наши все стратегические силы и ракетные войска уж в первую очередь, они находятся вот в этом состоянии. И когда мы гордимся нашими героями там, в Донбассе, в Херсоне, в Луганске и так далее, да, мы должны помнить, что сейчас вот этим ракетчикам Тоже очень тяжело, очень тяжело И когда, сюда дойдет до дела, то спасут только они Встречаю Новый год у телевизора Где женщина танцует в парике Пока моя ракетная дивизия Еще не переходит в ПВБГ. А перейдет и все вокруг изменится, кончится бравурный перепляс, и женщина красивая оденется в красивый номерной противогаз. Я телек унесу в бомбовережище, я сяду возле черной кнопки пуск, изделие красивое и нежное. В Америку отправить срочный груз. И в этой вот дуэльной ситуации, Покуда не дошел ответный залп, Я на экране радиолокации Увижу танцевальный телезал. Танцуют минетмены и титанчики, Сержант, Поларис, Атлас, Посейдон. В Америку звоню. Здорово, мальчики! Физкульт, привет! Звучит в ларингофон. Я спрашиваю, как изображенится All right, ушки, в ответ, And, что у вас Изделия находятся в движении. Мы пустились в боезапас. А я кричу, какую вижу женщину они кричат, не слышим, повторим Телекран до черточки уменьшенны Со мною синим пламенем горит Встречайте Новый год у телевизора Вам женщина станцует в парике Но знаете, что ракетная дивизия Готова к переходу в ПОВБГ Перейдет, и все вокруг изменится, окончится кончится бравурный перепляс, И женщина красивая оденется В красивый номерной противогаз. Спасибо. Отдыхаем, пьем, курим через 15 минут. Еще немножко пообщаемся.